добро пожаловать дорогие друзья приветствую вас на нашем очередном эфире и начнем этот эфир сразу из из главной, главной темы это а, митинги массовые акции протеста в дагестане дагестанцы просто массово вышли а, на акции протеста против мобилизации против войны в Украине, против того, чтобы их а, сыновей, их братьев забирали воевать на эту несправедливую войну. Началось все, по-моему, с, по с какого-то а, села а, Индерей, кажется, называется, но это очень быстро распространилось по всему Дагестану, и очень много, на самом деле, поступает кадров с, с этой республики вы можете я у себя в телеграм-канале выложил ссылку на другой телеграм-канал, который публикует прямо в режиме онлайн все, что происходит в Дагестане. Подписывайтесь, наблюдайте. Я вам покажу вот одни, одни наверное, кадры из того, что которые являются, наверное, показательными. Нет войне, кричат дагестанцы, и это, наверное, самый правильный э, лозунг, здесь нужно не, не нет мобилизации кричать а именно нет войне То есть люди должны выступать против несправедливой абсолютно не соответствующей интересам не не самих россиян и тем более кавказцам войне преступной войне люди должны именно это заявлять и что очень радует дагестане это заявляет очень много сообщений о том, что применяется сила против протестующих, есть кадры, как эта сила применяется, стрельба, всякие а, попытки запугать людей. В общем, все это, естественно, происходит. Естественно, есть задержанные, которые находятся, в, а, отвезены в РОВД там, и так далее но людей это не останавливает есть вот показательные кадры как человека задержали его ведут его руки как бы заблокированы и обратите внимание как это которые Смотри на него, его дети его не бьют. Смотри на него, смотри на него, смотри его, бьют. Отпустите, отпустите, один, один, отпусти, один, один, отпустите. Сейчас, смотрите. Отпустите его, чтобы дети. Один, на один, отпустите. Смотри, ведь твои Просто такое ничтожество Сапханова. Видит его, ведут, у него заблокированы руки, и он наносит ему удар. Вот если, если кто не заметил, поставьте это на паузу, пересмотрите еще раз. Ведущего задержанного человека бьет, первым наносит ему удар полицейский. И этот задержанный уже в ответ на то, что тот его ударил, он ему наносит удар головой. И после этого его они все дружно значит, бьют. И в завершении всего этого, типа, чтобы выйти из этого всего победителем, это как ребенок какой-то обиженный, этот полицейский обратно наносит ему удар в лицо. И вот самое печальное во всем этом, то что вот этот первый удар полицейского, если даже его за это привлекут к ответственности, ну это просто превышение должностных полномочий. Для него это, он, он вряд ли даже лишится своей должности, Ничего с ним не произойдет из этого. Даже если это будет квалифицировано как преступление. А хотя, скорее всего, это не будет квалифицировано. Абсолютно на это никто не обратит внимания. Скорее всего. Но даже если вот поднять очень сильный резонанс, и прямо этого человека добиться, чтобы против него возбудили, дело, ну превышение должностных полномочий, там, выговор. Все, на этом закончится. А вот ответный удар, который нанес этот парень ему, этому полицейскому головой, это уже нападение на сотрудника при исполнении, покушение на жизнь. В общем, они, они его по полной программе пустят, и это очень серьезное как бы, преступление, за которое светит реальный срок, как э, в случае с Саидом э, Мухаммадом Джумаевом. Вот э, Саид Мухаммад Джумаев тогда отметелил э, этих ОМОНовцев, и, по-моему, 5 лет да, дали парню. Вот это, то, то есть, а квалификация того, что сделал этот парень, будет точно такая же. Применение силы против сотрудника при исполнении. Поэтому видите, насколько это несоразмерно. Тот наносит первый удар, совершает преступление, этот полицейский, он не имеет права бить этого задержанного абсолютно. Он не представляет никакой угрозы, его ведут. Он не наносит удар, совершает преступление, но за это преступление он, даже если понесет наказание, это... Это наказанием-то назвать нельзя, но это будет вообще как бы несоразмерно с тем, что получит этот парень за то, что ответил на этот удар. В общем, Дагестан сегодня, Дагестан и дагестанцы являются примером для всего Кавказа. И я желаю нашим братьям и сестрам дагестанцам сейчас стойкости. Я очень надеюсь, что ваш пример окажется заразительным для всего Кавказа. Я не, не призываю ни к чему, не потому что я не хочу или считаю это неправильным. Я считаю правильным сейчас призывать, но мне не позволяет вот моя а, совесть это сделать, сидя здесь в безопасной квартире, в безопасной стране, призывать вас к тому, чтобы вы выходили и рисковали своими жизнями, своей свободой. Я не могу себе это позволить, но... А, если подобное произойдет, то, конечно, я осуждать этого ни в коем случае не буду. Я бы, конечно, хотел, чтобы этот а, пример оказался заразительным, и чтобы весь Кавказ восстал против этой несправедливой войны, чтобы Кавказ сейчас единым фронтом выступил, присоединился к нашим братьям и сестрам в Дагестане, поддержал их и в каждой республике, в Чечне, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, в Адыгее, чтобы везде сейчас распространились эти митинги ставропольский край краснодарский край пусть если все они сегодня если все мы сегодня присоединимся к этому если везде массово люди выступят против этой несправедливой войны отправки наших сыновей наших братьев на эту войну то они хотят они того или не хотят они вынуждены будут как-то в этой ситуации действовать. Да, скорее всего, они будут действовать обманным путем. Да, скорее всего, они попытаются всех обмануть. Сказать, что все, никакой мобилизации не будет, никого никуда не отправят. Но им придется действовать, им придется с этим считаться. Они никуда не денутся. А что же произойдет, если сегодня не поддержать этих наших братьев, сестер-дагестанцев? Они подавят эти, эти митинги, это восстание будет подавлено. Не может, конечно же, один... Один Дагестан а, выстоять в этой борьбе против всей этой государственной машины, конечно, не сможет. Конечно, они нуждаются сегодня в том, чтобы их поддержали. И, конечно, эта поддержка не, только, не должна была бы, по идее, ограничиваться одним Кавказом. Конечно же, это вся Россия сегодня должна была бы восстать против этой несправедливой войны и заявить о том, что россияне не хотят, чтобы их... Детей отправляли убивать ни в чем не повинных украинцев. Они не хотят, чтобы э, страна, которая никак не угрожала безопасности России, не вторгалась в Россию, чтобы туда отправляли их сыновей, и они гибли там из-за каких-то э, комплексов или прихотей э, Путина. Ну и в целом российской власти. Или той части российского населения, которые больны вот этой империалистической заразой. Которые считают, что украинцы не имеют права на собственное государство, на собственную национальность, на свой язык, на свою культуру. Которые считают, что это какая-то часть русского мира, с которым просто прошили там что-то. Пропаганда им там проела мозги западные, и они решили, что они не русские. Вот если бы сейчас массово люди показали бы свою решительность, то, конечно же, Хотят власти этого или нет, но им пришлось бы с этим мириться. И не исключено, что массовость этого явления, то есть какие-то небывалые не до этого масштабы этих протестов, они вынудили бы и всех тех недовольных в самой российской армии, российской Росгвардии, а их тоже немало, поверьте мне, там тоже люди не хотят погибать за идеи русского мира в Украине. Когда Одно дело, когда на тебя напали, когда ты ведешь войну справедливую, ты обороняешься. И если ты не будешь обороняться, то тебя убьют. Это вот то, что сейчас делает Украина. Они либо обороняются, либо их больше не будет существовать. Либо не будет никакой Украины, не будет никакой свободы, ничего не будет. И это очевидный выбор. А вот в российской армии, в российской Росгвардии, там полиции... Там люди, которые понимают, что... Точнее, они не понимают, за что они там погибают. Или не совсем понимают. Поэтому недовольные в этой части могут присоединиться. Если будет действительно очень серьезный масштаб всего происходящего, недовольные из армии Росгвардии будут становиться на сторону российской общественности. И, ну, там тогда они за горами и в принципе, изменения самого режима в России. В общем, сейчас, сейчас очень такой переломный момент, очень судьбоносный момент. И я очень рад и горд тем, что, возможно, триггером ко, вс ко всем этим а, масштабным изменениям окажется наш братский дагестанский народ, дагестанский народ, наша братская республика. Я очень на это надеюсь. Очень надеюсь на то, что пример... Дагестанцы покажется развитием. Да поможет нам всем Аллах, да поможет Всевышний Аллах нашим дагестанским братьям, сестрам, да укрепит их Всевышний Аллах.